Здравствуй вас, Стрельцы! Сегодня мы с вами посмотрим, что будет происходить в период движения ретроградной Венеры. Чем вам интересен этот период с 19 декабря по 28 января, а тем, что эта Венера будет идти по вашему символическому дому денег? Денежки-денюшки, учитывая, что Венера ретро, то соответственно здесь будет возврат в прошлое. Здесь нужно будет ориентироваться на решения какие-то старые касательно ваших финансов. Возможен пересмотр каких-то договоров, причем в лучшую сторону для вас. Также здесь возможны, знаете, какие-то совместные вложения со своим партнером. Дело в том, что здесь Плутон присоединяется к Венере и с 26 ой, извините, с 19 декабря по 4 января будет очень активно работать этот аспект они будут в обнимочку идти вместе Плутон он отвечает за коллективную энергию за некие преобразования а Венера в данном случае, она у вас в доме денег и с денежками. То есть какие-то преобразования в финансовой сфере. Возможно, вы возобновите какие-то старые источники доходов. Например, те, которые были у вас раньше. Вы снова к ним обратитесь. Также здесь может быть еще изменения в делах, в финансовых делах вашего партнера. Тоже сторону улучшения скорее всего и возможно вы еще тут знаете что-то будете совместно с партнером решать то есть какие-то с ним совместные долговые обязательства будете или пересматривать или будете что-то там новенькое планировать ну, давайте посмотрим сейчас чуть более подробно. Да, также хочу обратить внимание, Венера Ретро отвечает за то, как мы чувствуем что-то, ну, за наше восприятие красоты. И соответственно, если на этом периоде кому-то из вас думается изменить что-то в своей внешности, то вы впоследствии потом об этом пожалеете. Не спешите покупать какие-то дорогие красивые вещи. Последствия они у вас будут лежать невостребованные. Если на этом периоде захочется кому-то познакомиться, вы потом разочаруетесь, скорее всего, в этом человеке. Ну и замуж тоже выходить как-то ну, не очень, поскольку есть очень-очень высокий риск того, что последствия в этом партнере тоже разочаруетесь. Но единственное может быть, плюс для тех пар, если человека вы знали очень давно, он из вашего дальнего и давнего прошлого, там чуть ли не одноклассника, может быть и одноклассники, и, и доходит да, с из детского сада одногруппник. Но если вдруг вы вот его через много лет встретили, и между вами возникли чувства, то вот самое время, самое то, чтобы не побояться с ним соединиться, воссоединиться и создать с ним новую семью. Что еще интересного? Да, любые какие-то, соответственно, косметологические изменения, ну, тоже нежелательны. Иначе вы можете потом последствия сожалеть о потраченных финансах. Очень неплохо в это время вкладывать какие-то совместные проекты, в крупные, например, покупать квартиры, недвижимость, ну, особенно продавать, но ну, покупать тоже можно. Ну и вы же не соберут. Ну, если вы, конечно, не планируете покупать там дворцы с золотыми там какими-нибудь там всякими вензелями, то ну, я думаю, что вполне... Да, делать вполне можно себе это позволить. И ремонты по поводу ремонтов тоже вкус может быть искажен. Если сейчас вы решите поклеить какие-то обои, там, купить определенную мебель, впоследствии вы можете в ней разочароваться, будете думать, ну, зачем мы ее купили, что-то это совсем не то, что я хотела. Вот. Давайте же все-таки посмотрим, с каким настроением вы войдете в этот период, что что она вам принесет. Ну, 19 декабря. 19 это будет день полнолуния. полнолуния в близнецах. Близнецы у нас связаны с информацией. То здесь, возможно, в этот день будет много искажений по информации, много какой-то излишней болтни, пустой беготни. То есть, какие-то нестыковки, несовпадения. Ну, поскольку это воскресенье, постарайтесь этот день провести как можно максимально спокойнее. И теперь, с 26 декабря по 7 января. Здесь от Венеры будет формироваться интересный аспект так, 26 не хочет он у меня 26 12 2021 так Венера будет формировать во-первых и Венера и Меркурий будут формировать аспект очень интересный к Нептуну. Так, значит, для вас это второй, третий, четвертый дом. Обратите внимание, что аспект будет формироваться к вашему четвертому дому четвертый дом это семья это недвижимость это говорит о том, что именно в этот период очень благоприятно делать какие-то дорогостоящие покупки также это период зачатия получения крупных финансов ну, дни рождения у вас уже к этому моменту закончатся ну и вероятно, если вы получили очень много каких-то интересных подарочков, особенно финансового характера, вы захотите их потратить на что-то, вложить для дома, для семьи, делать какие-то вложения полезные для всех. Также это аспект, аспект вдохновения и, знаете, это желание вот обогреть всех своих родных теплом, радостью. То есть очень такой гармоничный, душевный, абсолютно бесконфликтный. Это будет очень хороший период, он, причем связан со всеми праздниками, новогодние, Рождество сюда попадает. Я думаю, что вы этот период проведете. Ну, максимально гармонично, если вы будете находиться в кругу своих близких и родных 29 Юпитер перейдет в знак зодиака рыб рыбы для вас это ваш четвертый дом это может говорить о том что многие из вас в этот период могут расширить свою жилплощадь а могут расширить количество членов своей семьи в пределах этого года ну, либо в этот период то есть время для семьи очень благоприятное с 2 так 2 января будет новолуние новолуние будет в козероге поэтому можно вот, желательно делать какие-либо крупные вложения уже в январе если вы что-то себе планируете Возможно появление новых источников дохода также в январе. Если вы себе что-то планируете, то уже, конечно, все будет после Нового года. Еще интересный аспект с, так, с, 6, с 6 по нет, с 7 по 10. Ну, давайте с 7 по 10. Он интересен тем, что он будет достаточно напряжен. И с 7 по 10 лучше отказаться от каких-либо важных принятий решений в вашей жизни. Так, э, здесь Марс находится в вашем знаке, делает очень, очень четкую оппозицию к лилит. Значит, ваш партнер может оказаться соблазнителем, искусителем. Вы будете как-то немножко агрессивно, мягко говоря, к нему настроены. А почему? Почему? Из-за детей, что ли? А ну-ка, раз, два, три, четыре. Ситуация может быть связана с кем-то из семьи. Какая-то агрессивная, сложная будет ситуация. Ну, хорошо, если ваш партнер будет хорошо себя вести, и ничем не будет вас огорчать, потому что вы как-то будете эмоционально прям агрессивны, очень сильно будете включены, прям готовы прибить его за что-то. Ну, предупредите своих партнеров на всякий случай, чтобы они себя хорошо вели и не огорчали вас хотя бы этих несколько дней. Так, теперь с 14-го, да, еще 2 числа Меркурий становится переходит так переходит в водолей до да, Меркурий переходит в Водолей ну, для вас Водолей это третий дом он связан с короткими поездами с поездками контактами то есть много очень общения может быть так но ну, самое важное здесь в том что он с 14 Меркурий с 14 января по 4 февраля будет ретроградным. Это указание на возврат к прошлым каким-то делам. Для вас это будет тема третьего дома. Контакты, контакты, контакты. Путешествия, короткие поездки, договоренности и может быть необходимость там какие-то бумаги доделывать, ну, что-то делать то, до чего раньше не доходили руки ну, также это возможно встречи с родственниками, с друзьями, ну, с такими, знаете друзьями, которые раньше были вхожи в ваш дом, там, при первой же возможности а потом какое-то ну, время вы почему-то их ну, не видели также это двоюродные братья, сестры тети, дяди, вот с ними тоже может быть много общения так, еще, еще, если до 25-го Меркурий планета общения будет находиться в Козероге, то с 26-го он перемещается, вернее, он будет находиться в Адалее, а потом перемещается в Козерог. Так, значит, много общения, Ну, все равно это все семья. Поездки туда-сюда, по родственникам, семьи, туда-сюда, много общения с теми людьми, которые рядом. То есть, которые, которых вы воспринимаете как очень близких и родных. Ну, и еще это могут быть какие-то доделки в доме, в семье, небольшие. Но, опять же, это праздники. Ну, вполне возможно. Что-то подклеить, что-то подбить. А, да, еще, еще. Тут могут быть с техникой тоже какие-то манипуляции. Что-то продать, например. Если кто-то планировал что-то продать, то нормальное время. А вот купить не, не очень. Ну, это то, что касается технических моментов. Иначе потом придется что-то чинить или сдавать. Или, ну, короче, какие-то неприятные, небольшие неприятные моменты. Теперь, теперь. Так, раз, два, три, четыре. Что тут еще? Что еще? Закрытие будет старых вопросов по финансам. Это когда Меркурий будет в Козероге старых а получение может быть денег которые вам должны от должников закрытие каких-то долгов это либо вы их закроете либо перед вами их закроют так ладно далее будет еще еще последний такой на этот период интересный аспект Угу, даже нет, это не только он. Вот еще будет один напряженный. Обратим на него внимание. так Раз, два, три. Проверяем между третьим и шестым домом. Так, это либо здоровье неожиданно. Обратите внимание, с 14 по, по 7, да? не с 14 по 25. 14 по 25 января. Вот этот квадрат, он мне как-то не очень нравится. Вы знаете, он может ну, для кого-то проиграться, как какие-то неприятности по здоровью, ну, здесь в частности сосуды, сосуды, венозная кровь, или же это по работе. Ну, если даже не, не, не увольнение, но вот какие-то неприятные разговоры здесь, желание отстоять свою позицию, ну, какие-то моменты могут. Но, но не бойтесь идти на конфликт, поскольку это решение, оно принесет положительный результат. Здесь тут же параллельно Венера включается к этому же Урану. Ну, и я думаю, что, по крайней мере материально, вы останетесь в выигрыше. То есть вам переживать нечего. Ну вот такой вот прогноз был астрологический. Сейчас перейдем к следующему. Так, ну что, представители знака зодиака Стрелец, давайте перейдем к следующей части нашего прогноза и посмотрим более подробненько, уже другой системы, как у вас будут протекать ваши ближайшие дела, жизнь, ну, в частности. Давайте узнаем, как вас для начала будет воспринимать окружающее. Ну давайте. Ой, как очень такими деловыми, прям такими предприимчивыми. Прям какие-то у вас тут будут идеи из вас выходить. Хорошо. Как будет у вас обстоят дела с материальной сферой? Ну, вы знаете, что-то такое приятненькое будет. Приятные события ожидают. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Здесь, скорее всего, это все как-то будет в зачатке. Я думаю, что, вот вы знаете, вы мне будете напоминать человека, у которого уже что-то есть, И он просто ну, как-то спокойно ко всему относится. Он точно знает, что что-то у него будет, он свое получит через какое-то время, а на момент здесь и сейчас ему спокойно, хорошо и надежно. Он ни за что не переживает. Что ожидают представители знака Зодиака Стрелец в работе? В работе здесь, к сожалению, есть некоторые. Смотрите, здесь возможно окончание чего-то для кого-то. Это Вплоть до того, что возможно увольнение. Ну, давайте посмотрим, что-то... Да, вы можете не понимать, не осознавать. Да, ой, как тут проигралось. Но я хочу сказать, что для тех, кто кого все-таки уволят, у вас последствия потом будет очень благоприятное. Ну, тут кто-то, кто-то что-то получает. Ну, во-первых, здесь для дома, для, ну, для, для семьи указания, вот это, соответственно, или бизнес на дому, или рождение ребенка, или, ну да, появление ребенка в доме, в семье, или создание своего бизнеса. но как-то, знаете, вот не видно, чтобы вы до лета чем-то чем занимались. Э -э -э ну, что-то что творческое у вас идет. Интересно. Ну, вот. Понятно, что для всех это не проиграется. Ну, вот как-то здесь оно указывает, что перемены в работе могут быть. И здесь еще может быть ситуация, что вас поставят перед выбором. Или, или. И... Вот для тех, кого поставят перед выбором, вы примете решение все-таки уйти. А что в целом у вас в карьере? У представителей знака Зодиака Стрелец. Так, ну здесь сколько вы приложите усилий, столько и получите. Еще здесь указание на то, что вам нужно руководствоваться мягкой, мягкой силой, не конфликтовать. Ой, тут у вас идет очень ну, шикарные обстоятельства крупные деньги деньги на вашу, вашу пользу все вам выплатится вы получите рост я даже знаете что вот думаю как вот при определенном усилии вы чего-то можете добиться может даже кто-то действительно зарегистрирует свои отношения, замуж выйдет вот, как-то так очень интересно тут у вас Хорошо, что по здоровью? Что ждать представители знака Зодиака Стрелец в сфере здоровья? Давайте спросим. Ну, вроде как, все ровно должно быть. Ну, Давайте еще на всякий случай уточню. Да, смотрите, все должно быть хорошо, но с учетом, если вы успели применить превентивные меры. То есть, если вы оказываете помощь, поддержку своему организму, то есть принимаете уже какие-то ну, необходимые для вас там препараты, или придерживаетесь там вот по этой карте баланса. Брать, давать, то есть вы ну, пр правильно. Следите за своим питанием, прислушивайтесь к тому, что вам подсказывает организм. То есть все хорошо. Ну, не, еще вот по этой карте она говорит о том, что все будет стабильно, у вас все под контролем. Но как бы я не вижу ничего такого опасного для жизни. Тем более. Хорошо. Для тех стрельцов, которые хотят попутешествовать, для стрельцов путешественников как пройдет этот период. Ну, либо э, никак, ну, в смысле, никто никуда не поедет, либо поедут на отдых. И вообще, ну, будете просто тупо лежать и ничего не делать. Вот мне проигрывается, что многие из вас могут что-то запланировать, но в итоге не, не поедут. Вот, или, вот знаете, как будто бы у вас, у вас очень сильное желание осуществить. Что-либо. Но получится это или нет, пока под очень большим вопросом. Ну, давайте я спрошу на другой колоде: получится ли у стрельцов поехать на отдых. Седьмого здесь еще цифра 7 говорит. Седьмого по пятнадцатое, что ли. Ну, максимум по 17. Ну, вот карта, она с одной стороны дает препятствия, а с другой она указывает на заграницу. Так, так, так. Ну, шанс есть. Есть, да, показывают поездку. Если, скажем так, у вас там все сложится с, с документами, если будут необходимы все документы, можете ожидать каких-то документов, поступления документов. Ну, вообще поездка идет поездка с кем-то, из родственников вдвоем. Да, она может пройти, может осуществиться. И хотя тут у меня здесь в дальнейшем и вышел грубик, но вот, кстати, грубик он очень часто показывает на путешествия, ну, знаете, как на смену обстановки. Но рядом документы, то есть может быть какая-то проволочка с документами или ожидать будете эти документы, бумаги, может быть, от туроператора, ну, чего-то ожидать будете или может быть не от вас просто будет зависеть зависеть короче шанс есть очень большой ну и хорошо Идет все замечательно так и и и у нас остался в принципе только совет ну, давайте посмотрим свет а, совет подождите а семья что в доме что в семье о стрельцов как у них дела в доме в семье ну, здесь и вы, хозяйка, если вы девушка, если вы мальчик, то это ваша жена. Хозяйствует, занимается активно какими-то делами и в чем-то ей тяжело, ей нужно помогать. Тяжело, она за все хватается, все ей хочется сделать, но тяжеловато, неподъемный груз, то есть очень много энергии, но организм женский все не выдержит, нужно помогать. Вот по этой карте десяточка жезлов, нужно помочь. Ну, все получится вот по этой карте. Так, теперь по любви. Что в любви? Любовь, любовь, любовь. Острельцов. Опа! Король. Король. Водолей, близнецы, весы. А что с ним? Что с ним? Еще один король. Скорпион Рыбарак. Ну, здесь может быть некоторая интрига в отношениях, какая-то небольшая хитрость, может быть, в чем-то расчет, игра какая-то, но это больше касается вот этого короля. А с предыдущим с этим все нормально, все хорошо. Я, ну, вы отлично ладите с воздушной стихией, поэтому это вам такие подсказочки. Причем сразу пошел пошла подсказка именно для девочек, для мальчиков. Ну хорошо, что у мальчиков, что у мальчиков. Ну, тут же слав какие-то новые начинания. А... Тут, если честно, я могу сказать так, что для тех, у кого были отношения, возможен резкий конфликт. Для тех, у кого ничего не было, то, возможно, в, знаете, как пери... возникновение новых отношений, причем о, очень быстро, с очень быстрым развитием событий. Прямо, прямо в семью. Чуть ли не до брака дела дойдет. Так, и давайте спросим еще про детей. А что с детьми у стрельцов? Что с детьми? Ожидание чего-то, ожидание какого-то результата. Ну как все будет? Тут девочка, девушка ожидает что-то, ожидает кого-то, кого-кого. Кто-то в июле, конец июля, что-то должно прийти к вам в конце июля, ожидайте. Может быть, для кого-то беременность. Ждайте результата в конце июля. Все будет хорошо. В общем-то, пока э, на этом мы прогноз нас уже заканчиваем. Сейчас только посмотрим главный свет для представителей знака ай, Зодиака. Стрелец. Все у меня падает. Так. Какой главный свет будет для представителей знака Зодиака Стрелец на этот период? Звезда, ну вы идете своей дорогой, вы все делаете правильно, главное не спешите. Ой, у вас тут знаете какая ситуация? Здесь у вас идет указание на то, что то, что вам предначертано свыше, союз, он никуда от вас не уйдет. То есть кто-то уже к вам идет, он еще не дошел, но он уже на пути. И здесь, здесь есть указание на некого мужчину, мужская энергия, что есть идет, идет какой-то мужчина, и вы почему-то переживаете из-за этого, но здесь знаете, как новости, хотите получить новости, связанные с этим человеком, дождетесь, не переживайте. Все, жду от вас ваши лайки, комментарии. И помните, что все стрельцы, с которыми я знакома лично, когда я делаю вот такие вот прогнозы, особенно на таро, я задаю вопросы и я мысленно обращаюсь ко всему вот эгрегору всех вот стрельцов. Поэтому для тех, с кем знакома, то эти прогнозы будут работать в большей степени. Поэтому обращайтесь, оставляйте ваши какие-то обратные связь, комментарии, пишите. Желаю вам приятного ближайшего месяца и до встречи в следующих прогнозах.